можно пить и есть в одно и то же время? Нет. Почему? Очень просто. Потому что, когда вы поели, здесь должна быть очень сильная соляная кислота в желудке. Эта соляная кислота вместе с пепсином, это энзим, который расщепляет желудки в основном, белковую пищу. Не углеводная, а белковую. И если будет не хватать этой кислоты, то и пищеварение будет, если это мясное, загнивать. Гнить будет, не хватает кислоты. Поэтому, когда вы выпили после еды, вы разбавили соляной кислотой? Да. Значит, уменьшилась концентрация? Да. Значит, там пища будет застаиваться. А раз она застаивается здесь, она ферментируется. Начинает развитие всяких вирусов, бактерий. Потому что чем больше застаивается в желудке, тем больше возможностей. И эти бактерии, умирая, там сразу бактерия, это начинается значит фагоцитоз. И получается, при погибании этих паразитов, бактерии газы, и когда газы увеличиваются, давление в желудке увеличивается, вот вам пупочная грыжа, вот вам признаки диспепсии, вот вам и кровь, что зловоние, зловоние идет в кровь.